Коллеги, всем привет! Сегодня будем говорить про такие понятия, как профайминг, юнит-тестинг, бенчмаркинг. В основном мы будем говорить, конечно, про бенчмарк, то есть про... Ну, давайте по порядку. Итак, юнит-тестирование. Юнит-тестирование это написание кода таким образом, чтобы можно было проверить работоспособность отдельного модуля программы. Я бы даже сказал даже не столько модуля, я бы даже сказал отдельного метода, может быть даже свойства или даже целого Класса. Ну, в общем, юнит это такая неделимая частица, ну, грубо говоря, неделимая, да, которая имеет определенный функционал, инкапсулированный внутри себя. И вот этот юнит тестирование это процесс написания программы, то есть это тоже программирование, причем не менее сложное, чем вообще сам процесс программирования, которым пишется таким образом, чтобы проверить функциональность определенного модуля программы. Дальше. Профайлинг. Профайлинг – это сбор характеристик, сбор данных о работе программы для ее дальнейшего анализа с целью определения параметров способности и аппаратных требований. То есть, другими словами, это максимальный сбор информации в работе системы, ее взаимодействие с другими программами, ее взаимодействие с операционной системой, ее, грубо говоря, логирование, да, то есть, что в какой момент происходит, как это было. То есть, профайлинг. Это сбор метрик, сбор характеристик, сбор данных. Так бенчмаркинг. Бенчмаркинг это сравнение производительности на основе эталонных показателей. Ну, для более, естественно, эффективного программирования кода, которого вы будете использовать, соответственно, ваша производительность, вернее производительность вашей программы, соответственно, будет гораздо выше, если вы будете писать более производительный код. Но, ну, по-моему, это очевидно. Ну и в общем-то, давайте займемся бэчмаркингом. Мы будем говорить про бэчмаркинг.NET, то есть на платформе .NET Core она тоже используется. И мы проделаем несколько тестов, которые, собственно говоря, должны показать, что эффективнее использовать и, собственно говоря, когда. Итак, для начала создал чистое абсолютно консольное приложение, новый проект. Теперь давайте сделаем некоторое количество приготовлений, а потом добавим сборку, которая эти приготовления будет обрабатывать. Ну и для начала я создам новый класс, который назову Interpolation Benchmarking. Ну, короче, конечно, ничего не мог придумать. <смех> Ладно. Итак, для начала я сделаю какой-нибудь э, property, пусть она будет string типа и называется name. Дальше property, которая будет date time и называется она date. И теперь задам эти значения, пусть это называется interpolation. Демо. Нет. Ну так тоже, конечно, можно, но лучше не нужно. А второе пусть называется... Ой, пусть и, сразу new 2020. 20, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Хорош. Это свойство, которое мы будем использовать непосредственно в тестах. Что я хочу сделать? Давайте я создам метод паблик string uh, давайте вот так назову use interpolation и сделаю здесь return uh, давайте вот как раз эту интерполяцию сделаем this is test допустим name и здесь я напишу соответственно name it. Ну пусть будет э, давайте старт ну и пусть будет date вот так вот. В общем, сейчас мне нужно поставить сборку, которая называется batchmarking.net. Вот она. Да, хочу. И теперь, собственно говоря, чтобы это все превратилось в некоторый тест, мне нужно сделать следующее. Ну, во-первых, так, давайте я это сделаю таким вот образом. Я помечаю метод Benchmark. И теперь он становится у меня... Сторон. Для того чтобы эти тесты запустились, вот этот benchmarking тот самый, то мне нужно здесь написать марк runner. Здесь у него есть метод run. И здесь я должен указать тот самый Interpolation benchmarking. Ну и дальше что? Смотрите, во-первых, можно это сделать в релизе, вернее, всегда это нужно делать в релизе, чтобы не использовать дополнительные бенчмаркинги, которые внутри, вернее, не так, чтобы бенчмаркер не использовал те дебаг-штуки, которые погружаются при старте проекта в среде вот дебага. Ну и еще было бы неплохо сделать вот такой вот вариант, то есть открыть консольное приложение, вернее, открыть этот Common Prompt, Uh, давайте я здесь сделаю бенчмаркинг Dir. Вот мой Benchmarking Solution. И я делаю таким вот образом. Я говорю .net build. Соответственно указываю контекст релиз. Вот мое приложение построилось. Я теперь пишу .net. И вот таким вот образом копирую, нажимаю правую кнопку мышки, нажимаю Enter. Как вы понимаете, бэчмаркинг занимает какое-то время. То есть э, я сейчас тестирую на среде в, среде э, в смысле Core. Э, можно подключить и Mono, и другие среды на самом деле. И можно проверять на самом деле на большом количестве э, сред, так сказать. Вот, сейчас пройдут тесты, мы видим результат. Для нас они, в принципе, не несут никаких... Ну, то есть для того, чтобы определиться, насколько это быстро или не быстро, нам нужна относительную точку. Если считать, что любой код должен выполняться там 0 миллисекунд, то у нас вот 739 наносекунд. Я хочу отметить, что это не мили, а наносекунды. Ну и теперь давайте дальше. Для того, чтобы у нас был что-то сравнить, мы напишем еще пару методов, как можно сделать склеивание вот этой самой конкатинацию да, строк. Итак, как можно сделать еще склеивание строки? Давайте скопирую метод, давайте вставлю и напишу, давайте вот так напишем string, format, и уберем отсюда вот эту штуку, здесь поставим 0, здесь поставим 1, здесь поставим запятую и напишем name, запятая data. Это другой способ склеивания строки, и называется format string, поэтому напишем здесь string, формат теперь я открою снова терминал сделаю build и снова запущу тесты ну даже не тесты а бенчмаркинг итак тесты завершились мы видим название теста мы видим что у нас string format работает ну с некоторой ну, да, немножечко быстрее, но ну, мне кажется, это незначительно, но тем не менее, работает быстрее. И теперь я бы хотел показать еще одну штуку, я бы хотел использовать вот такой Memory Diagnoser, и еще раз запущу тесты, чтобы мы увидели уже непосредственно, как эти э, методы затрагивают работу с памятью. Итак, у нас уже теперь два результата есть. Обратите внимание, что у нас появились колонки Gen1, Gen0, Gen2 Allocated. То есть, если учесть, что в памяти выделяется одинаковое количество, то все-таки Interpolation в данном варианте сейчас выполнится быстрее. Безусловно, здесь есть некоторый вариант на подумать. Есть разные среды, есть разные компьютеры, есть разные приложи... разные так называемые приложения, фреймворки, да, которые используют, можно использовать разные ОС даже, ну, в смысле, операционной системы. То есть, тесты от этого, ну, то есть, бенчмаркинг от этого очень сильно зависит. и Поэтому рекомендуется выполнять на разных средах, ну, там, ну, в общем, для того, чтобы иметь более полную картину того, что вы протестировали, собственно говоря, нужно прогонять или несколько раз, или, ну, или лучше побольше. То есть, чем больше вы соберете информацию, тем вам будет понятнее, о чем, собственно говоря, эти тесты говорят. Давайте еще создадим пару методов. Теперь давайте попробуем использовать string builder. Давайте я прям так напишу. Builder. Здесь я скажу var string. Давайте просто напишу builder. When string builder. И, собственно, вот сюда добавлю первую часть этого сообщения, которое мы генерируем. И здесь скажу э, builder append. Так, у нас здесь добавляется name. Дальше. Дальше у нас здесь добавляется date. А перед ним, перед ним добавляется Давайте так вот прям скопируем один в один. Точка, пробел. Вот так. Вот, Кручки откроем. Так, и все, в конце у нас ничего нету. Все, теперь мы здесь должны вернуть builder to string. Ну, запускаем build Start. Отлично, тесты завершились и смотрим на результаты. Смотрите, оказывается, I Use String Builder, вернее, String Builder работает немножечко быстрее, но при этом, как вы видите, он немножко больше памяти выделяет. Ну, в общем-то, это как раз то, о чем я говорил. Есть определенные моменты, при которых вам нужно решить, что лучше или использовать процессорное время, либо использовать память и в общем-то все программирование и так или иначе сводится к тому что вы либо гоняете процессор либо используете память все зависит от того, в каких пропорциях где и как вы это используете давайте напишем еще один метод на этот раз мы будем использовать э, string join который в linkU давайте я его так и назову string join и здесь делаем таким образом. А, вот так вот. string.join Ой, скобка открывается. Давайте через пробел. Это разделитель. И здесь добавим остальные. запятая name запятая start и запятая date. И сделаем return. Теперь можно снова запустить тесты. Так, сохраняем. Так, собрать проект. Старт. Отлично, завершили. Смотрим. И получается, что join работает даже медленнее, чем string builder, но при этом меньше памяти берет. Ладно, давайте допишем еще один тест. На этот раз это будет немножечко попроще. Давай его назовем вот так вот. Uh, plus Equal и здесь я воспользуюсь вот такой же конструкцией var result равен и для начала вот это точка запятой дальше result плюс равно name result плюс равно так, давайте я скопирую, чтобы соблюсти. И дальше result плюс равно date. И соответственно return result. Ну, давайте запустим. Build и Start. Отлично, тесты закончились, но я не вижу теста. Наверное, я его забыл сохранить. Ну, конечно, но зря прогнал, поэтому давайте я запущу еще раз. Отлично, теперь у нас правильно, 5 тестов за прошлый прогон, я прошу прощения. Хотя, как говорила одна моя знакомая, проститутка, и просторуху бывает порнуха. Ну, в общем-то, забыл сохранить, бывает. Итак, давайте посмотрим наши результаты. Plus Equal у нас работает сейчас быстрее всех. Более того, он еще и к памяти немножко адекватнее, чем все остальные предыдущие. А, ну, тут надо, знаете, все сказать. На самом деле, э, надо учитывать, что у меня э, еще сейчас пишется видео, то есть, поэтому... В общем, чем меньше есть факторов, влияющих на тестирование, на вот бенчмаркинг, тем более близкие к идеалу ваши результаты. Э, поэтому желательно отключить все, поэтому лучше отключить все дополнительные программы, потому что это так или иначе влияет. Ну и давайте еще один метод напишем для теста. На этот раз, я думаю, вы, наверное, удивитесь. Но мне так кажется. Но это будет простое сложение стрингов. И будет оно выглядеть примерно вот таким вот образом. Опс. Плюс name. Плюс... Опс. Опять что-то не то нажал плюс результат здесь у нас тоже даже вот так можно плюс и control kd и здесь поставим пробел собственно говоря как наверное здесь так и даже сделаем сразу так вот return вот вы будете конкат вы удивитесь, но я открою секрет, это будет самый быстрый способ получить строку, вернее, конкатинированную строку. Так, я сохранил все, открываю конс, э, кон, нет, как он называется, терминал и собираю проект и запускаю его. Отлично, завершилось. Ну и как я и предполагал, UseConcad работает быстрее всех. UseConcad использует меньше всего памяти. То есть простое сложение строк на данный момент работает быстрее. И это на самом деле неудивительно, Если учесть, что это, особенно у молодых разработчиков, самый простой способ сконкотинировать строку, то Microsoft, скорее всего, просто предусмотрел этот вариант и максимально его оптимизировал но это мои сугубо личные домыслы, вы склонны им верить, один вариант, если не склонны придумайте свои, но других у меня объяснений нет, ну и в общем что тогда еще хотелось бы мне показать смотрите, у меня вот как я показал наверху, есть два параметра я могу расширить вот этот функционал и сказать, что у меня парамс это теперь Состоит из нескольких, то есть параметров, я это должен тогда сделать вот таким вот способом: я это превращаю в get set. И здесь пишу параметр 1. Ой. Так вот, параметр 1, запятая. И просто, допустим, template. Ну, пусть будет. Да пусть будет большой буквы, неважно. И таким образом получается, что у меня будет вот этот вот. Пара каждый из дополнительных параметров Это будет отдельный тест То есть будет использовано с неймом Который будет Interpolation Demo И Template Если допустим я хочу Чтобы у меня допустим было много Дат Ну в общем есть еще другой вариант да, То есть я вот это вот так вот скопирую Скажу get set И, и я могу создать Ну давайте вот так вот создам Public IEnumerable date time и напишу так вот да и пусть это будет yield return вот такую штуку могу сказать то есть будет одна дата нет одна дата да хочу вот и, и также я могу сказать чтобы а ну да тут конечно же new нужно поставить что было еще другие даты, например, там, я не знаю, какой-нибудь невысокосный год, пусть будет 10, 12, ну, неважно, это, собственно говоря, не И вот этот вот теперь дата, вот эту вот коллекцию, я могу использовать здесь, как, например, param source, paramSource, source, да, и здесь нужно указать nameof, ну, собственно говоря, вот тот самый DAT. То есть теперь у меня получается для каждого из параметров есть два значения, это значит тесты будут умножаться на 2, а так как у меня и для дат существует э, тоже два значения, то тест умножается на 4. И соответственно это займет немножко побольше времени, ну я не знаю имеет ли смысл вам это показывать, э, ну в общем параметры можно использовать так. Ну, на этом, наверное, все. Мне бы хотел услышать, каким образом вы делаете бенчмаркинг, или вообще делаете ли вы его. Пишите комментарии, будем общаться. Всего доброго, всем всего хорошего и до новых встреч.